У кого? У тебя. А у тебя? Мне нет. Что тогда порядок все? А у сигарет? Не курю и тебе не советую. Бля. Так, майор Мамур, что случилось? И сигарет. Майор Мамур, что случилось? Проблемы есть? У кого? У тебя. А у тебя? Мне нет. Что тогда порядок все? А угостишь сигарет? Не курю и тебе не советую. Бля. Так, майор Мамур, что случилось? И сигарет? Ма майор Мамур, что случилось? Проблема есть? У кого? У тебя. А у тебя? У меня нет. Что тогда порядок все? А да. угостишь сигарет? Не курю и тебе не советую. Бля. Так, майор Мамур, что случилось?